Вы сможете э, лучше понимать себя после, после мастер-класса, э, созданный портрет, за полтора часа вы сможете создать этот портрет и взять с собой домой, и где и продолжите э, работу при желании.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 Приходите, будет интересно. <свист> и то, что происходит на самом концерте, там никогда это не происходит все с одного дубля. Да, У и них и есть и целые сборники этих ляпов. Ну, ну что, первый ролик записываем, да? Да, вот записываем <свист> первый ролик. Да. Я как себе не нажал, не нажал запись. <свист> ну, хорошо. Вот сейчас все записывается. <свист> понеслась. Ну, хорошо начал первый вот. Мне понравилось. Когда не смотрел бумажку, да, я <свист> понял.